Приветствую вас во второй части по вязанию шапочки, и вот что у нас должно получиться э, при вязании первой части. Довольно-таки необычный получается вид у этой шапочки, но на самом деле просто из-за кос она визуально уменьшилась в объеме, поэтому не переживайте, э, все у вас получается правильно, то есть вот вы немножечко при растянете шапочку на голове, вот так она будет сидеть, то есть все хорошо. У меня получилась шапочка в высоту 18 сантиметров от, так скажем, визуально лба до верхушки начала убавления. Вот оно мой маркер, то есть я повернула передом. И сейчас мы начнем убавление. Смотрите, я сделала перехлест в четвертом ряду, как я вам говорила уже, затем в одиннадцатом, восемнадцатом. И сделала еще один-два Три перекрещивания. То есть всего у меня получается 6 перекрещиваний. И сейчас вот начало ряда нашего. Вот маркер и начало ряда. Мы начнем делать убавления. У меня это первый ряд после перекрещивания петелек. Поэтому вы уже ориентируйтесь по-своему. Итак. Сначала у меня идут 2 лицевые. Я их так провяжу 2 лицевые. Затем изнаночную, так и провяжу изнаночную. Следующую изнаночную, изнаночную. Затем у меня идут 6 лицевых. Я их так и провязываю. 6 лицевых. Затем идут 2 изнаночные. Я 2 изнаночные провяжу вместе 1 изнаночной. Теперь снова идут 2 лицевые, 2 изнаночные, 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6 а за 6 лицевыми идут 2 изнаночные, я их вместе провяжу снова одной изнаночные. Перехожу к следующей спице, провязываю 2 лицевые по рисунку: 2 лицевые, 2 изнаночные, провязываю 2 изнаночные, затем 6 лицевых, так и провязываю 6 лицевых, и затем идут у нас 2 изнаночные. Я их провязываю 1 вместе изнаночные. То есть в этом ряду. После шести лицевых мы 2 изнаночные провязываем вместе одной изнаночной. И так до конца ряда. Итак, провязали первый ряд после перекрещивания. И у нас раппорт узора теперь 11 петель, благодаря тому, что мы уменьшили на одну петлю изнаночную в конце раппорта нашего. Теперь у нас по рисунку идет 2 лицевые, так их и провязываем 2 лицевые. 2 изнаночные провязываем, 2 изнаночные 6 лицевых и 1 изнаночная. То есть этот ряд мы с вами провяжем все полностью по рисунку. И по узору у нас это получается второй ряд после перекрещивания. Если у вас немножечко пошли, пошли какие-то изменения, то все равно считайте количество рядов для перекрещивания нашего жгутика. То есть если у вас это уже третий ряд, ничего страшного. Просто отсчитывайте, чтобы вовремя повернуть наш жгутик. Тем самым мы этот ряд провязываем просто по рисунку без изменения. Теперь приступаем к третьему ряду убавления. У нас идут 2 лицевые, так и провяжем их 2 лицевые. Затем перед шестью лицевыми у нас 2 изнаночные. Мы их провяжем одной изнаночной. Теперь у нас 6 лицевых и 1 изнаночная. То есть мы еще на одну петелечку убавляем наш рапок. Снова идут 2 лицевые, мы провяжем 2 лицевые. 2 изнаночные провяжем 1 изнаночные. Снова 6 лицевых и 1 изнаночная. То есть мы сначала убавили за 6 лицевыми изнаночную дну. а теперь перед 6 лицевыми нам нужно убавить изнаночную дну. И так и продолжаем провязывать 2 лицевые, за ними идут 2 изнаночные, убавляем на одну изнаночную вместе провязываем одной петелечкой. Снова 6 лицевых, 1 изнаночная и 2 лицевых, убавляем петелечку. И так до конца ряда. Довязали до конца ряда и теперь снова четвертый ряд мы провяжем без изменения. 2 лицевые, 1 изнаночная, 6 лицевых и 1 изнаночная. То есть вяжем просто по рисунку, без каких-либо изменений и убавлений. 2 лицевые, изнаночная, 6 лицевых и изнаночная, как до конца ряда. Теперь провязываем пятый ряд убавления. У нас идут сначала 2 лицевые. Мы провяжем одной лицевой вместе. Теперь идет изнаночная, провязываем изнаночную. 6 лицевых, так и провяжем без изменения 6 лицевых. Теперь у нас идет изнаночная, мы ее провязываем снова изнаночной. Две лицевые вместе лицевой. То есть в этом ряду мы вяжем изменения, лишь только из двух лицевых провязываем вместе одной лицевой. Все остальное мы вяжем без изменения. Там, где у нас 6 лицевых, провязываем 6 лицевых. Там, где изнаночная, провязываем изнаночную. А лишь только в вместе провязываем наши 2 лицевые одной лицевой. И так провяжем убавление в лицевых вот этих вот двух лицевых. А так вяжем все без изменении В шестом ряду убавлений провязываем там, где у нас лицевая убавленные две лицевые, провязываем лицевую. Там, где изнаночная, провязываем изнаночную. А теперь у нас 6 лицевых. Мы из них сначала убавим две первые, Затем две средние провяжем и две последние также убавим. Для этого, смотрите, мы снимаем за переднюю стенку первую из лицевых, вторую провязываем лицевой и первую одеваем на вторую, то есть делаем такую вот протяжку. Теперь две средние провязываем, 2 лицевые по очереди, а из последних провязываем первую, затем на нее Одеваем вторую, не провязываем. Вот, мы с поворотом как бы направо сделали, а первую с поворотом налево. Итак, идет изнаночная, провязываем ее изнаночная. Лицевая убавленная, провязываем лицевой. Снова изнаночная, провязываем изнаночной. А теперь, как и в первом случае, первую из лицевых снимаем за переднюю стенку, не провязанной, вторую провязываем лицевой и первую одеваем на вторую, вот так вот, протяжкой. 2 лицевые, затем пятую лицевую мы провязываем, одеваем снова на левую спицу и последнюю шестую петлю одеваем на пятую, как мы делаем протяжку. Снова изнаночную мы провязываем изнаночной, лицевую лицевой и изнаночную изнаночной, то есть вот эти петельки без изменений. И снова первую снимаем лицевую за переднюю стеночку, вторую провязываем, первую одеваем на вторую протяжкой, третью, четвертую провязываем лицевой, пятую провязываем лицевой, возвращаем на левую спицу и делаем протяжку. Переодеваем на правую спицу. И так мы будем провязывать до конца ряда. Таким образом мы убавим еще по две петелечки в каждом рапорте с одной стороны и с другой стороны из шести петелечек жгутика а изнаночную лицевую изнаночную мы провяжем без изменения то есть как они у нас есть так мы и провяжем В следующем ряду убавления мы провяжем так лицевую лицевой Изнаночную, изнаночной. Затем у нас идет первая лицевая и вторая, третья лицевая. Мы провяжем как бы среднюю между предыдущими убавлениями. Две провяжем одной лицевой. У нас сейчас вместо 6 лицевых получается 3 всего лишь лицевых. То есть те лицевые жгутика. Затем идет изнаночная, лицевая, изнаночная. Так их и провязываем по рисунку. Снова первую лицевую убавленную в предыдущем ряду провяжем лицевой, третью и четвертую провяжем вместе. То есть, получается, в этом ряду она уже вторая, третья. И последнюю убавленную провяжем лицевой. Затем закончим изнаночную. То есть, как бы получается, с предыдущего ряда у нас два убавления. Между ними две лицевые. Вот мы эти две лицевые между убавлениями в предыдущем ряду провяжем вместе. Тем самым мы делаем снова убавление на одну петлю. Теперь идет лицевая изнаночная. Из наших четырех петелек первую лицевую провяжем, вторую третью вместе лицевой и последнюю лицевой из 6 лицевых. Теперь снова изнаночная, лицевая, изнаночная. Первую провязываем без изменения, затем средние 2 провяжем вместе лицевой и последняя лицевой. Заканчиваем раппорт изнаночной. И так до конца будем провязывать лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе одной лицевой и лицевая. Затем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе одной лицевой провязываем. И в конце лицевая рапорт заканчиваем изнаночной. И последнюю спицу я с вами вот провязываю лицевая, изнаночная, затем лицевая, 2 вместе лицевой и лицевая. Довязали этот ряд убавления. Для тех, кто хочет сделать еще перекрещивание, сделайте. Но, в принципе, мне высота более чем достаточно. То есть я сейчас начну стягивать оставшиеся петельки у меня на каждой спице. По 12 петелек осталось, то есть 24 и 24, 48 петелек. Если хотите, сделайте еще убавление ряд. Любые, ну, например, провяжите вот эти три э, средние вместе. Или сделайте перекрещивание. Но я считаю, что мне более чем достаточно этих петелек для стягивания. Я убавлений больше делать не собираюсь. Поэтому я беру ниточку, ножнички и обрезаю. Такой вот кончик себе сантиметров 15-20, чтобы э, вдеть мне его в иголочку. То есть берете иголочку с ушком побольше и вдеваете ниточку. Сейчас я самым обычным способом, то есть с помощью иголочки, э, нанизаю все петельки на ниточку и стяну свое образовавшееся колечко. Вы хотите, можете протяжками на одну петельку стянуть в общем здесь в принципе значение никакого абсолютно не играет каким способом вы стянете вот это отверстие которое мы скажем так постепенно убавили то есть я вот так вот возьму иголочку с ниточкой и начинаю просто переодевать на иголочку вот эти вот петельки со спиц сначала с первой спицы Затем со второй, с третьей и так далее. Все петельки переодеваю на ниточку. Но не спешите сильно затягивать э, иголочку, а чтобы осталось небольшое вот здесь вот отверстие от вот этой ниточки. То есть, чтобы нам было хорошо его затянуть. То есть, затягивайте не слишком туго сейчас, для того, чтобы у нас осталась хотя бы небольшая петелька э, ниточки. И постепенно подкидываете спицы, в общем, убираете в сторону, чтобы они вам не мешали. И все петельки переодеваем на иголочку. У меня все петельки вот здесь вот на ниточке переодеты. И я придерживаю вот эту петельку, которую я вам говорила оставить. И начинаю стягивать полностью вот это отверстие, стягивать все петельки хорошо. Чтобы у меня не получилось никакой здесь дырочки. Поэтому, придерживая петельки и ниточки, стягиваем наше отверстие до э, максимально маленького размера. То есть, вот смотрите, вот здесь вот не должно быть никаких дырочек. Постепенно, постепенно стягивайте. Но придерживайте аккуратно ниточки, чтобы они у вас ни в коем случае не порвались, нигде не потерялись. То есть, вот, придерживаете. Хотите, можете... Крючок, либо спицу вставить. То есть, чтобы у вас не помешало ничего. Вот, то есть, вот так вот вставляете крючок или спицу. И затягиваете вот этот краешек, где у нас иголочка. Затягиваем наш, хорошо наш краешек. И вот это отверстие по максимуму. Вот, я стянула отверстие максимально. И затягиваем нашу ниточку. И теперь еще раз для хорошего стягивания, то есть все равно здесь какое-то минимальное отверстие остается, я продеваю еще раз через некоторые петельки, то есть какие у меня, вот так вот иголочкой просто по кругу прохожу. И еще раз как бы через эти же самые петельки продеваю ниточку и еще раз стяну. Вот я продела по кругу и свою петельку, которую оставляла, еще раз Протягиваю вот так вот ниточку и прячу теперь кончик. Просто на внутреннюю часть завожу иголочку, выворачиваю шапку на изнаночную сторону. И здесь аккуратненько сейчас запрячу в любую из косичек или по кругу просто еще раз пущу. Вот так вот. Тем самым я уже спрятала ниточку. Вот так вот я по кругу пустила. Обрезаю кончик. Он нам больше не понадобится. Иголочку в сторону, и теперь я буду убирать вот эти вот кончики, то есть вот эти ниточки, которые у меня остались при вывязывании ушек. Беру крючок и просто вот эту ниточку прячу вот так вот по краю, завожу по направлению косички, то есть по вязанию. Здесь у меня будет шнурочек, поэтому еще шнурочек мне немножечко затянет вот, это вот, э, вот этот кончик. То есть, чтобы он не выскакивал, у меня шнурочек затянет его. Итак, вот я спрятала краешек. И, в принципе, он мне не нужен. Я могу его уже отрезать. То есть, вот так вот. Немножечко заправила и могу уже отрезать. Точно так же я заправлю второй кончик. И вот эту вот ниточку точно так же здесь хорошо ее закреплю и пущу во внутреннюю косичку. Я спрятала кончики и вывернула на лицевую сторону свою шапочку. Как вы видите, кончиком не видно, ничего не торчит. И теперь я беру сделанные жгутики из ниточки видео урок на эти жгутики я вам оставлю ссылочку беру нахожу с лицевой стороны вот здесь вот в ушке нашем в уголочке ну, где-то на ряда 2 выше э, вот так вот ввожу крючок по серединке максимально постарайтесь то есть вот ваше ушко 4 петельки вы постарайтесь вот найти где-то эту серединку то есть вот она выше на два ряда и беру шнурочек, вот я оставила специально петелечку с одной стороны, то есть не обрезала с обеих сторон кончики. И ввожу эту петелечку вот так вот в треугольничек и продеваю, делаю такую петельку, продеваю сквозь нее жгутик весь и затягиваю. Как вы видите, очень аккуратно все получилось. Прикрепили таким вот образом жгутик. С другой стороны точно так же беру с лицевой стороны ушка, ввожу посерединке и здесь в петелечку. Беру, продеваю крючком и еще раз крючком продеваю петелечку полностью весь жгутик. И хорошо-хорошо затягиваю его. Все получилось довольно-таки аккуратненько. И теперь беру свой кружочек, который я вам показывала в начале картонный, и буду делать бубончик. То есть вот сюда нам нужно верхушечку прикрепить бубончик. И все, теперь я сделала бубончик, мне осталось его вот так вот прикрепить на макушку. Поэтому я беру с одной стороны, вывожу кончик вот так вот, закрепленный с бубончика, сюда. И с другой стороны точно так же ввожу этот кончик с бубончика. Вот так вот. И с внутренней стороны простым-простым узелком закрепляю его. Сейчас я вам все это покажу. Сейчас я кончики сюда вот крючком Выведу теперь, выворачивая на изнаночную сторону. Вот они мои кончики с одной стороны, с другой стороны, как я вам говорила. Теперь беру плотненько-плотненько, хорошо, завязываю. Просто, видите, узелочек завязываю. И теперь вдеваю ниточку в иголочку или же просто крючком. Выдеваю вот здесь вот в наши косички. Можно сделать это как иголочка с ниточкой. Где-то, так и крючком. Я вот сейчас вам покажу, наверное, крючком буду делать. Вот так вот разворачиваете любую удобную вам сторону, и вот так вот начинаете продевать. Вот так вот у меня косичка, то есть лицевая петелька с внутренней стороны, изнаночная, снаружи, и я в нее вот так вот продеваю, прячу кончики. А лишнее буду обрезать, то есть один кончик я прячу с одной стороны, второй кончик с противоположной стороны, и все лишнее обрежу. Вот, в общем, вот так вот прячете, выворачиваете на лицевую сторону, у вас здесь красивый получается бубончик, вот он. Делайте бубончик любой диаметр, который вам понравится. И вот в итоге у нас получается вот такая шапочка. При растянутой она на голове будет вот такой вот бубончик небольшой. Я сделала небольшой бубончик, так как это для мальчика шапочка. Для девочки можно сделать бубончик и побольше, при этом поменяв цвет ниточки на какой-то более для девочки. Кремовый, розовый, оранжевый, коралловый, персиковый и так далее. В общем, здесь завязочки с ушками. И у нас получается вот такая замечательная Шапочка. Вам осталось ее лишь примерить на ребеночка. И все. Ваша работа не прошла зря. Я думаю, что у вас все получилось. Понравилось? Обязательно комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте подписываться, кто еще не подписан на мой канал. Всем ровных петелек. Пока-пока!